Привет, друзья! Меня зовут Бодрович, и сегодня я хочу презентовать вам свою новую песенку, которая называется «Твоя первая кошка». Поехали! Я ходил за тобою четыре недели, Сквозь ветра, сквозь мороз, сквозь бургу и метели, Но ты мне не дала, уходя на дорожку, Подарю я тебе Твою первую кошку У тебя их будет 170 штук Когда будешь ты старый Без друзей и подруг Будешь злой и воршливый И последний мужик тумбочки тумбочке По нажатию А могла бы и дать Просто хряпнуть пекилы Это в карму твою Навсегда изменила, или просто послать, Не морочить мне бошку. На прощание дарю твою первую кошку. У тебя их будет сто штук, когда будешь ты старый, без друзей и подруг. Будешь твой и воршливый, и последний мужик. Тумочки прикроваты, по нажатию жужи. Подруга твоя не ломалась так долго, и теперь ее ждет, служебная Волга будет нежно-красивой. И последний мужик, у нее так горяч. Аж поляшкам бежит, у нее их будет 170 штук. Когда будешь ты старый, без друзей подруг, Будешь твой и воршливой, ты последний мужик, тумбочки прикроват. Спасибо, друзья. Ну и, как всегда, не забываемся подписываться на мой канал, ставим лайки, пишем комментарии. Короче, до встречи.